Всем привет, С вами я, Мисс Бесадос. И сегодня мы будем играть в Dark Life 4. Так. А, я так начал, игра первый раз. Теперь нам надо выбрать, какое яйцо мы будем тренировать. Давайте желтое, оно как бы золотое. Давайте желтое, да. О -о -о. Давай его будут звать. Давайте еще его звать. Джек. Не знаю почему, мне кажется, что еще лучше его чтобы звали Джек Кантайн. Так нам надо идти до финиша и мы не можем идти. Надо его сначала покормить. Кормим. Так. Первым сам сможет добежать до финиша. Так давай. Смогешь? Так, он смог. Там тайм. Так, все это пропускаем. Вот, теперь я вам объясню, что тут есть. Есть еда, которую он тренирует энергию, чтобы дальше было. Это соревнование, тут состязание вроде были. Гон, Еще гонки, тоже гонки один на один только. А вот этот тут вот у нас цыпленок, мужчина, тетенок, вот этот. Делает тренировки. Первая карта, чем она делает нам тренирует бег. Так. Жаль. Так, так. Мы выиграем. Давай, давай. Так, еще надо монетки собирать. Ну, в принципе, они. Давай! Не так нужны нам пока что. Нам только надо сначала прокачать свою тмку, а дальше деньги сами пойдут почти что. Вот. Так. Ну. Так, дальше. Как я тут успевать-то должен? Так, так. А, не смог, надо было в другую. Так, мы прокачали до второго, теперь нам надо уклоняться. Я думаю, даже денежку мы не будем собирать. Потому что это все опасно. Так. Ой, осторожно, надо, очень осторожно. Вот так, так, так, отходим хотя бы тысячи набрать, я не знаю, 3 да. Так вот, так, так. А ты ж, блин, блин, блин, блин, нас бы еще и задавили. Так. А, задавить? Так мы до седьмого ловла прокачались, дальше. Надо тут нажимать циферки. Так волос классно так дальше 2 2 3 так дальше дальше чтобы быстрее подкат а на троеку нажал не на четверку а на троеку неправильно взял так мы прокачаем до 18 до 8 уровня на 73 думаю давайте покачаем ему энергию чуточку Джеку нашему еще и еще и потренировались потому нам бег еще в следующих картах пригодится очень сильно так йоу странный уровень вот первое потому что когда вы бежите да то бишь вы сейчас падаете а не ходить раньше было что надо было перепрыгивать ну, через препятствия это в третьей версии а это уже четвертая то все изменили и там надо было сразу навыки тренироваться ну там один был баг за которым нельзя было играть ну как его? ну ладно не буду говорить если что сами поиграете это очень интересно так Давай, оттенок, ты всех порвешь. Давай. Беги-беги, давай-давай. Раз, два, три. Так, сюда пробегаем. Падаем. Дальше-дальше давай. Давай-давай-давай. А, мы не смогли. Дайте, дальше контаем. Так, сейчас я устроюсь. Давайте. Я буду молчать. Ладно, кстати, я еще могу записывать Dark RP. мод. Ну, вот который я вам обозревал Дон, г-терминал. Могу его записывать. В общем, мне труда это не сделать. Потому что сейчас не на ладе интернет чем. Там ротор у нас старенький вообще был, начал 2012. Ну вот я наткнулся, начал говорить. Ну вот и он, как бы сказать, уже сломался. Очень долго. Он у нас работает. И вот и из этого плохо у меня интернет работал, очень долго я видео загружал. И теперь я даже не боюсь снимать длинные ролики. Потому что тогда мне надо было либо на части вырезать. Потому что когда я монтировал... А, на тройку, нечаянно. Когда я монтировал, то бишь у меня очень много этой памяти стало занимать. Ну, у меня так на ноутбуке всего 1 терабайт. Не так много. Я не напрягаюсь всякими играми, что у меня памяти не хватает. Так. Давайте еще его покормим, потому что... Это нам пригодится рано или поздно. Так, еще давайте один разик потренируем его. Так, Джек. Так, побежал. давай, давай. Давай, утенок, ты всех порвешь, давай, давай. А, блин, так нельзя делать. Ну ладно, так, дальше. Бегаем. Дальше, дальше. Давай, давай, давай. Быстрей. Ну, иногда делают монетки, где надо идти. А иногда делают монетки, чтобы вас отвлечь. Ну, чтобы задержать время, чтобы вы не смогли потренировать. В принципе. Так, я сейчас вступил сильно. Давайте хотя бы 20, до 20-го левела прокачаем. Так, ну, удобно. Мышка. Так, так, так, так. Давай. Хм. Так. У нас пока что не могут сбить. очень как бы прокач... делает вашу реакцию побыстрее так на плаве и глазами когда смотрите быстрее все а меня убило чем задело мое утюмкое общение что уничтожить не может а что? так уже уже Так. Пробегаем. Прыгаем. Как его еще не задела, конечно, вот тёмка. Так, пробегаем, пробегаем. А, днрк. Я как-то неудобно держу все это. Так, 25 левел. Даже больше, чем нам нужно. Давайте посмотрим, тут еще есть яйца. Они стоят по. Постолько, столько, столько многое стоит. Да. Так, меня перекинуло, извините, пожалуйста, я нечаянно тыркну. Давайте пройдем просто гонку. Так. Сейчас он всех порвет, наш утенок. Так, вот он уже пробегает. Так, давай. Он впереди всех. М -м. Да, он выиграл эту гонку. Самый первый. И вот. Первое место. В общем, мы прошли эту гонку. Теперь давайте пройдем с этим. Он какой-то слишком такой злой. Ну, давайте. Надеюсь, муклевать не будет. Да. А вот он, наверное, все сам сделает. Потому что я вообще не двигаю клавой. Давай, тёнок, ты его порвешь. Ты тех порвал двоих, и ты этого порешь. Пробегает, пробегает, пробегает, и все. Мы опять заняли первое место и мы выиграли дуэли. Давайте пройдем вот этот вот, старт. Берем вот так путемка, так утюнка и что он будет у всех трех участ. Нет, ну команду Джека, давайте нет. Вот. Ну, клип 102, клип 102 на скейт, разницы большой не имеет. Так, ну и что кто? Так, опять наш утенок, вот, мы его очень сильно прокачали. Так, контайн. Надеюсь, наш утенок сможет тоже сейчас затащить. Нет, наш утенок уже не такой сильный. Нет. Его в третьем раунде 100% выиграет. Надо еще нам прокачивать и прокачивать нашего утенка. Либо мы сейчас займем третье место, либо... Ну, сейчас второе мы займем, потому что... Да. И, в общем, мы занимаем первое место. Мы же... Вы же сами знаете. А... а! Это же не один и тот же выигрывал. Это разные выигрывали. Понятно. А мы займем второе место. Вот нам открылась новая карта. СВ. Тут мы будем плавать. Я думаю, на этом мы закончим <coughs> данный видеоролик. Если. Вам нравится мой канал? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей, говорите об этом видео и о других видео. Всем бай-бай!